Итак, внучок, хватит меня постоянно в негативном цвете выставлять Адольф с немецкого «Волк». Салам алейкум, православные, православные мусульмане, всех вас люблю. Что это за православные мусульмане? есть правоверные мусульмане. Православные – это христиане. Еще вспомните, в начале войны в Чечне Россия говорила, что боевики собираются взорвать хлор. А теперь то же самое в Украине. Да что только у нас не говорили. Я даже помню эти листовки, где скидывали информацию, что якобы Дудаев, Басаев, Ендорьбиев, Масхадов, у них многомиллионные щита, это российские военные, там, с вертолетов раскидывали, что у них заграничные щита, там, о чеченцы, подумайте, ради кого вы типа умираете, что-то такое. А как ты относишься к тому, что Шамиль Басаев взял на себя ответственность за Бесланский теракт, что ты можешь сказать целом по этому поводу? Меня это очень огорчает, я, я считаю, что это величайшее преступление, то, что произошло в Беслане. Однако самого Басаева при этом, я нахожу ему оправдание, и это человек, которого я, я его люблю, как часть своего народа, как человек, отдавшего жизнь в борьбе против нашего врага.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 помощь оружием от этого мира у них есть а оружие там очень такое серьезное продвинутое передовое в отличие от России поэтому но это, ну, это гораздо сложнее будет для России чем это никак с Чечней воевать там с чеченцами у которых нечем было, а, нечего было нечего было противопоставить противопоставить авиации нечего было противопоставить артиллерии мы все что мы там могли это только а, в контактном бою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 Наверное, по объявлениям куда-то придется на работу уходить. Интересно, эта газета из рук в руки, она еще издается в России. Там обычно бывали объявления о приеме на работу. Я уже представляю себе детей Дилимпанова и Удова, сидящих с этой газетой и ищущих работу по объявлениям. Томзо, привет, вижу Кадырова. как-то. Вижу, Кадырова как-то выпал из инфополя после того, как его вызвали в Кремль. Видимо, по шапке дали. Uh, ну да, по шапке дали. Ну сказали, чувак, давай немножко коней придержи. И он действительно их немного придержал. Саляму алейкум, Тумсо. Как считаешь, на войне дозволено ли исламскому государству просить или взять руку помощи у неверующих стран? ассаляму Давай, наверное, такие религиозные вопросы, они все-таки не... Не мне должны задаваться, и отвечать на них тоже должен не я. Я, конечно, знаю ответ на этот вопрос, но не хочу. Это уже будет выглядеть как фетва. Я не хочу давать такие ответы. Там какой основной инструмент у Кремля держать народы в таком рабстве? Страх? Страх, понятно, что все в совокупности. Но какой элемент, на твой взгляд, основной? Ведь происходящее выходит за все рамки. Ну, основ основной, конечно, фактор, это, конечно, страх. Это репрессии, которые не устраивают. Вы же видели, когда на, на волне вот этих расследований Навального выходили а, люди на улицы Москвы, там, других городов России, как их жестко всех а, подавляли. Конечно, это ну, человек, прежде чем выйти на такую акцию, он думает, блин, вот сейчас я выйду, а у меня работа, ипотека, кредит там по машине ребенок, школа, ему нужно обучение оплачивать и так далее. И вот сейчас я один раз выйду, и там раз меня загребут за стаканчик, посадят на несколько лет, и все, все, что вот делалось эти годы, все пропадет. Это как бы серьезный такой фактор, который останавливает, и, конечно, власть в Кремле это понимает и использует.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 но ну, будет, если будет, мы ее увидим. Если не будет, то оно ну, значит, о чем-то договорились, не получилось.